Нет, нет, не волнуйся, все в полном порядке. Я больше не вижу в прохожем любом твой голос, улыбку, глаза и повадки, и больше не клею портреты в альбом. Я смог разлюбить. Все вернулось на оси, я стал полноценно истина жить, ушли интересы, и больше не спросят, ну как там она? Расскажи, расскажи. Я чувствую сладость. Душевные свободы, Где больше не кроется злая любовь. Я просто живу, Спотыкаясь о годы, В которых я был одержимым рабом. Теперь мы сумеем остаться друзьями И все рассказать, Ничего не тая. Мы будем с тобою большими морями, И каждый потом превратится в маяк, Давая надежду на лучшее время И в сердце в пустом разжигая огонь. Нет, нет, это все исключает потери, утраты, тревоги, разрывы и боль. Я просто вернул свои сущности тело, заклеил места окровавленных дыр. Последняя нежность уже догорела, и я начал видеть распахнутый мир, который сходился под облаком клином не раз и не два на счастливой тебе. Твое поднебесно-хрустальное имя Спасала меня от назойливых бед, проблем, неудач. И все время давала мне повод не рвать эту тонкую нить. Я вижу, родная, ты очень устала. Как только придешь, не забудь позвонить.